Доброго времени суток, господа и дамы. С вами, как всегда, Кир. Электуаль. И мы возвращаемся к сюжетной линии в Мафии 3. Этого человека зовут Джесс. Мы тут немного поговорили про Личи Слушай... Я ничего не делал. Тебе ясно? Я ничего не знаю. Я. Я просто по улице гулял. И тут она. Она в меня вцепилась. Ты работаешь на мафию Южан? Нет! То есть, да, черт! Я это все ради денег, понятно? Я против ваших ничего не имею. У меня и пушки-то нет. Где доусых? Он. Он в заброшенном парке аттракционов к Западу отсюда. Парк барона субботы. Какого хрена он там забыл? Я так понял. Это из-за того, что ты все тут разносишь. Джорджи, Джорджи вышел на тропу войны, мать его. Хочет прикончить Ричи. Так Ричи прихватил осадки героина и свалил. Сказал, что заляжет на дно, пока не решит, как уладить все с Джорджи. Сколько при нем людей? Откуда мне знать? Все? Дай сюда нож. Нет, нет, не надо. Умоляю, я ничего вам не делал. Пожалуйста, умоляю. Моя мама, моя бедная мамочка. Давай, иди. Он может предупредить Досета. Он не представляет угрозы. Пусть бежит к мамочке. Если ты ошибся, это нам дорого обойдется. Ну что, едем убивать главного босса Для начала надо машину найти Да, где тут -то моя точила? Вот моя точила. Так, поехали Я вот что хотел сказать по, по поводу этой игры Да, что-то вот мой комп ее совсем не хочет тянуть Лаги, вроде бы графику непосредственно такую поставили, даже кароче меньше, все-таки это от лагов не пошло. Видимо, пора уже компьютер менять. Так, все, вот здесь будут дети. Видишь, у меня сразу автомат, ты тут пистолетом один ходит. С дороги! Yeah. Yeah. Так, ну ладно, мы сейчас плаваем. Хорошо, сплавали. А тут нас на снайперке было бы. Чё это такое? Слушай, а тут же день был. Че такое? У меня дурное предчувствие, чувак. Ричи надо бы разобраться с Джорджи. И ни хрена у него нет выбора. Потому что, если он этого не сделает... Нам всем жопа! Я бы потихли уже еще. But you troubles aside, Их, enjoy возьму. yourself. You never know what that dirty old baron's got waiting for you. Round the corner. Сложно стало. Стало тоже. Так, где-то оттуда. Ладно, сейчас создаю сколько у меня. Один от этих. Ах, ау! Так, где тут еще этот говнюк? Вот Это куда-то справа, по-моему, по тебе очередь идет. Это баг был. А я никого уже здесь не вижу, да. Я режим наблюдения, если включить со снайперским работает, ну-ка давай. А тихо. Да <сослышленные> <сослышленные> я готов, прям здесь всех. слева, слева, слева, залагал, дал? такие -то -за Тут толпа была. Да все. но двоих строих это хорошо, хотя бы. Mm -hmm. Mm -hmm. отсюда а бы их всех полазву как и герман. просто не хочется идти на толпу ладно пока сколько отлично автомат воздействует я возьму автомат я не собираюсь без автомата отсюда уходить мне нужно это вот лично все следующий их всех тут перебить и все Может, на высвобод придут? Да, все тихо. Лестниц. Ну то есть не надо спускаться, подниматься вверх, сверху не знал. Я не трогаю он уже ничего не сделает, а вот на вызов могу сбежаться. Есть Револьвер У нас полный обычный слой нормальный А куда уже осматривались потенциальные места для укрытия, если вдруг как не пойдет. Твою мать! Я не собирался лезть в это дерьмо. Поздновато для сожалений, придурок. Так что давай выметайся. Или я пристрелю тебя нахрен? Не знаю, может это парни Джорджи. Твою ж мать, если бы это был Джорджи, сюда бы уже лезные Эй, сукин сын, это Джорджи тебе послал. Ну, черт возьми, Я тоже так помог. Мне не помогло. Видите, <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> подожди, подожди, отдышись, восстановись. Так я куда бежал? Отдохнуть. Автомат возьми. <связывая> А, <structures> он ты! А Вот я тоже здесь. Мне сказали спасибо. Мне Недроби просто. Я просто сейчас уйду, пожалуйста. Он shit. Oh, shit. Oh, like тоже не забываем. Ну, это все равно один путь проходить с той стороны а? после mm -hmm. меня нету снайперки. Здесь, Сукин сын тебя джорджи прислал <смех> нам джорджи тоже не помешал yeah. <смех> <смех> не понимаю главное чтобы нас тут дроби не накормили, а то не сразу Эй, сукин сын, мы знаем, что ты где-то тут. Вылазь! Срава. Эй, сукин сын, тебя Джорджи прислал. Только сдалека тупо патронами просушу. После нуфти сиди. За укрытие тоже не забывай пригибаться. Well, слева, слева, слева пошли. Все готов. Слева going right. <laughs> <laughs> to go to the left Hop on in How Молчить. так а вот здесь не заходят он с ah. ah, ah, ah, так надо тоже пройти. Oh, Boy's gonna be running all his life. Well, folks, he may not the that wheel, oh. and Lord have oh. mercy on То, что звук здесь, ты не ныкриешься. Вон слева. Ах, uh вот -huh. так вот. Слоу. Да я спетали куда. Он самой этой комнатушке скорее всего. За стволом обычно тушу. Ты не с тем белым связался? Прибейте черножопого! Думаешь, я тебе просто так все отдам? Ну, ч ⁇ твою землю провалил. Лучше оставь меня в покое, а то пожалеешь. Смерть. Yeah. Yeah. Oh get him out of here! Yes, but depend on. Shoot one, sliva, sliva. Where так, еще один издалека, ты на него прямо смотришь. Вот здесь появляется информация вниз. это мой героин черт возьми ты не имеешь права но если ты своей смерти ищешь тогда давай иди сюда так, вперед в пещеру там, там скорее всего подъем аккуратно там могут быть парни еще Проблема подлагиваю. Скоро вот так вот быстро делаю. Выбиваем. Есть ситуация? Думаешь тронуть быка, мать твою? Получишь его перед себе в жопу. Поверить не могу, что Джорджа послал Нигера выполнять за него грязную работу. В шопу его, и тебя тоже. Так, все, подходи в к нему. Отправляйся в адр. Ты бы подумал, хорошенько, сынок. Думаешь, можно заявиться сбить мой героин, чтобы никто не заметил? Я не за твоим героином пришел, Ричи. Я пришел отомстить за Сэмми и Элиса, Рубинсона. Да я вообще не придела. Я видел, как ты пырнул Элиса в живот. Тогда я ничего не мог сделать, но сейчас-то могу. Вот черт! Да чтобы я сдох, если это была моя идея. Это все Джорджи, он и его чертов папаша. Это они хотели вас прикончить, а не я. И что я должен был делать? Сказать нет? Либо так, либо убедиться, что я сдох. О, нет, нет, нет. нет. Пожалуйста, нет. Прошу тебя, послушай, послушай, ты же... Порядочный человек. Дай хотя бы помолиться прежде, чем прикончишь. Помолишься по пути наверх. Когда я увидел Ричи Д'Олсота висящим на колесе обозрения, я не сразу поверил своим глазам. Ничего подобного прежде не случалось. Бандиты постоянно друг друга убивали, но это были убийства местного масштаба. Какой-нибудь макаронник жрет свои спагетти в своем любимом ресторане и получает пулю в лоб. Но это было совсем другое. Даже тогда... Когда я еще не знал, кто его убил, я чувствовал, что Ричи вывесили для устрашения. В ЦРУ Линкольна обучили приемам психологической войны. Он хотел запугать мафию, чтобы те знали, что он убьет их всех до одного, и что они не смогут его остановить. Так, ну что, сбрасываем деньги в И Еще мы кое-что забыли у нашего торговца оружие выполнить. И, если ты помнишь, нам дали улучшение точности стрельбы. У него можно было прокачать. Но этого не сделали. Не родной. Залезь сначала надо. Так, здесь, да, по крайней мере, да. вам так надо. А, вот он, бак. Да. Добеги да до гаража. Зовем нашего трагаша. Осторожно. Люблю это дело. You... Как дела? А -а -а, <laughs> <laughs> ну зачем? Зови трагаша. Я почти на нуле. Можно отправить припасы в Деларикулу? Уже еду. О. Тебе тут что-нибудь нравится? Покажи товар. Есть что-нибудь новенькое, пацан? На что-нибудь новенькое у нас не хватит, нам только пополниться и прокачаться. Тихо, вот он. Пять тысяч. Ну, будем собирать. Если да. бы вы фрируете, так не потратились бы. Надеюсь, ты доволен? До встречи. Да, без этого не весело. Мне так вот внуло играть. Бежим в бар сдаём наличные. Я тебе говорю, если просто сейчас по бандам прошорнуться даже в свободном режиме, просто приехать там с там южаник, там филиппинцы, там к ним приехать в бак забрать. Ну, во фрируме можно. Красные точки, главное. Ну да, писать. вот я об этом речь не веду. А то мы только мирных в прошлой серии избивали. Пристреливали. Ну что, дамы и господа, на этом наша серия подходит к концу. С вами были Кир и Бертуозики. Ну... Всем спасибо, всем счастливо.